Okay. И вот мальчики назад. Все. И теперь прыгаем на месте. И готовимся. Раз, два, раз, два. три четыре и теперь вперед назад ножки руки противоположные к раз два раз два три шли шагаем вместе делаем Зарядка. Зарядка. Все равно вдох. Вдох. На выдохе касаемся пальцами пола. пальцами. Пальчиками. Встали. Вдох. Кулачками касаемся пола. Раз. Вдох. И ладошками достаем. А теперь делаем десять раз. С размаху, складочку, стой. Каждый раз ладошки полной. И пошли. Раз. И два. И три. Никто не стоит. Четыре. И, я. И пять. И. Шесть и семь. И ось я восемь, девять и десять остались мы составим. Ставили И вот так в сторону разводим. Чувствуете тянешься? Спинку выпрямляем, не горбатая спинка. Да, сейчас будем как каратисты растягиваться. О, зарядка карате. Да. Карате, кунг Выпрямили правую ножку. на полу пальчики на полу пальчики вот так, впервые на пальцы на вот, качаемся поставили руки себе на коленку спинку раз, два, три четыре, пять шесть, поставили даже пяточку. семь восемь поставили коленку на пол и согнули ногу. Взяли рукой. Можно ручку на А, это так, бедро тяло. Бедро тяло. А, тело, а да. Раз, держим, два, три, ну, три, четыре, пять. Выпрямили ногу. Опять развернулись. И к ноге развернулись. Подняли пяточку. соединили коленки. Вперёд, колено прижимаем. Тайки с головой до ноги. Ветро вниз и поставим руки на колено. Второй раз. Ветро вниз. Само ниже, ниже, ниже, почитаем. Еще, еще Три, четыре, на пол пальчика нужно. Пять. Посад ⁇ мся вперед да? раз. достали до стопы. Папа. Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Пока! Подними пальчики в потолок. Пока! Пока! Пока! И сели на пол, идти. Тянули стопы. И руки. И почти делаем в Раз. И два. И раз. И два. И головой на ног И два. И раз. И два. И подняли пальчики вверх. Взяли за Держимся. Раз. Держимся. Два пяточка открываем. От а, пола. и И локтями до пола. Пять раз. Нет. Да. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Молодцы. Как красиво. Делаем папочку. Поставили на адрес, дождиков ходялись, спинки выпили, локти прямые, толк. Шею вытягиваем, лежали, лежали, полотеном раз. Молодцы. И перепарднулись. Кто не может, пусть все. Есть. Просто. Есть. Нет, нет. Да, давай. Ты же девочка должна быть гибкая. Смотрите, не на пяточке должна сидеть. Пятка должна бы, на курсовую сюда. Ну я вам сверкаю делаю, чтобы подобного сидим. Вот сюда доставим. Пять, шесть, и семь, 9, 10, и 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, другую ногу. То же самое сделайте. Пяточку, да. И вперед, конечно. Раз, вниз, два, три. Что будет не Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И перешли ножки. Вы И руки на пол. И держал. И держал. И держал. Ну, руки на пол. Руки на пол. Руки на пол. на Руки на пол. Руки на пол. Руки на пол. Руки Нога пол. Руки на пол. Пальчики на себя. Пять. Стала, не заваливай, вот так. Вот. Терпим, терпим, терпим. Шесть. Семь. Никто не сладает. Куда пальчики рисовать нам? Восемь. Девять. Мы поехали вперед на шпагатику. Тихонечко. Поехали, руки по сторонам на полу. Селим. Не заваливаем никуда ноги. Всё ровно. Соряд, старый. И здесь. Вот так, Все. И раз, и клик. Том ножек. Вперёд накладывались в ноге. Не заваривая. Хватили за стопку. И поехали. И поехали. Давай да? И... окна вот, Оттянули Оттянули носочек. Оттянули носочек раз, раз. Не заворачиваем. Наоборот, надо мизинчик полу прижимать. Тогда будет правильно. Хорошо, поменяли ноги, собрали, поменяли. Левую ножку вперед. Быстрее. И раз. Просто не разъезжаемся пока. Нет. Бедро выворачиваем ножку. И поворачиваем ножку. Четыре. Пять. Если поехали, а поехали на скакатель, поехали на скакатель. Как ты положила ногу? Ладно, раз. Нет. Разворачиваем, как положено. Раз, два, три. Садись. Садись на панель бега. Семь. Тягивай заднюю ножку. Восемь. 9. 10, Девять. Теперь подходим сейчас к противе. Я вам вытяну стопы. Тянем стопы.